По программе автозаполнения и генерации документов Принцип работы программы таков У нас есть папка, либо папки Их количество не ограничено, их расположение не ограничено Название может быть абсолютно любым, ну, удобным для пользователя То есть папка это набор шаблонов у меня это доля жил, жилого дома плюс земля. Предыдущий заказ на эту программу был для э, кадастрового бюро. Значит, э, каждая папка может содержать э, неограниченное количество файлов Wordских документов. Остальные файлы в папке будут просто проигнорированы. Файлы могут называться тоже абсолютно любым. Способом, любым названием в частности давайте возьмем вот справку в пфр значит резю, резюмируя это мы можем делать подборки шаблонов объединяя их в папке в папке существуют шаблоны с любыми названиями в любом количестве хоть один хоть хоть хоть тысяча в программе все равно она их обработает значит Каждый шаблон это просто Word-файл, отформатированный как вам угодно. То есть он может содержать любое форматирование, любой размер шрифта, таблицы, нижние и верхние колонны, Титулы, рисунки, там, диаграммы, разницы нет. Их программа не трогает. Что заменяется? Заменяются шаблончики, переменные. Вот, в частности... Доллар номер документа будет заменен на, будет у человека запрошен, запрошена переменная номер документа, он ведет значение и во всех документах, во всех шаблонах в этой папке номер документа будет внесен тот, который укажет пользователь. Задавать можно абсолютно любые имена, любой длины, Любые слова использовать. Главное, чтобы это было одно слово. Ну, то есть, либо дефисиком, либо подчеркиванием делаем пробел, если он нужен. Если не нужен, это просто вот доллар-сумма. У человека будет запрошено. Ну, запрошена для, для ввода сумма. Дата документа, соответственно, тоже появится дата. Форматирование, расположение, размер шрифта. Вот видите, здесь. 14, здесь 12 будет в результирующем сгенерированном файле уже будет полностью сохранено, никуда оно не денется. То есть можно пользоваться вплоть до того, что в колонтитул в таблице ставить это абсолютно без разницы. сам Вот эта сама переменная может использоваться сколько угодно раз в документе либо не использоваться в ком-то документе вообще. Опять же, замена, еще раз повторяюсь, идет сквозная, то есть дата документа здесь и дата документа в любом файле будет запрошена, заменена на указанное значение. Дальше. Работа с самой программой. Мы ее запускаем. Ищем папку, здесь все нумеровано, все прозрачно. То есть наше первое действие, вот яичко, ищем папку с шаблонами. В". внимание, когда мы нажимаем на папку, здесь... Просто для информации идет список всех файлов в ней. Ну, как в старом проводничке. Его можно смотреть. Ну, у меня ну, находится вот доля жилого, зем... жилого дома плюс земля. Выбираем, смотрим. Ага, тут у нас такое-то, такое-то. Хотим обработать эти файлики. Опять же, не обязательно, чтобы оно находилось в папкой в программе. Может находиться и на разных дисках. И результат можно сбрасывать куда угодно. Ну, об этом немножко позже. Это у нас четвертый шаг будет. Следующий шаг, второй. Нашли папку, указали. Получаем значение для заполнения. Подождите, пока в окне внизу появятся поля. Нажимаем. Далее видим ход работы. Здесь процесс поиска и систематизации переменных идет в окошке вот перечислением когда обработка документов закончена можно заполнять значения отправляемся на шаг 3 вот он 3 заполнить значения во вторую колонку сюда заполняем здесь найдены в документах переменные во всех Для того, чтобы не смущать пользователя, они выводятся без знака доллар, все остальное сохраняется. Ну, значит, значение. Значения можно задавать любые. от номер документа, например, там 2251. Дата документа. Там, 2606, там, что угодно. У ПфР области там как, какие-то какие-то символы зададим. Там. Пусть даже так вот. Угу. Сумма. Задаем Там вот, Будет так Ну, то есть, понятно Можно можно русский использовать Вернее, не можно Разницы нет, что вы пишете Что знаки, что символы Если как какое-то значение Заполнять Не нужно Но оно есть в шаблонах Просто оставляем его пустое Пустое значение ему Из шаблона оно будет убрано То есть не заполненный здесь значения, не заполненный здесь переменная пропадет из документа. Иными словами, там доллар имя кого указано в документе не будет, оно просто пропадет. Далее. Указать папку для сохранения. Как я уже говорил, папка может быть любая другая, ну, куда угодно можно сохранить. Вот я на диске C сейчас создам папку, ну, новая папка, пусть будет новая папка. Назвать можно как угодно, или уже существующую. Жмем ОК, программа заполнила. Дальше. У нас в нашей группе шаблонов в исходной папке, они называются своими именами значит можно добавить какой-то префикс то есть вот я хочу чтобы у меня называлась 000 справка в ПФРФ с префиксом Вася например вот я пишу Вася черточка файл обратите внимание и у меня вот этот доллар файл будет заменен на исходное значение ну, на исходное имя файла. Точно так же можно Вася файл там, не знаю, там 55. То есть будет Вася о справках ПФРФ черточка 55. Вася акта передачи денежных средств черточка 55. То есть э, здесь мы делаем подстановочку имени, имени всех. Ну, каждое, каждое имя файла вот так вот трансформируется. Вот.